Только что смотрел на ютубе видео, значит, э, э, комментарии дала врач. Говорит, зарплату задерживали по три месяца. Она была психологом. Вот она указала в комментариях, что ушла из медицины э, по этой причине. Ну, то что денег нету. ну, а как магазин ходить? Никто без денег ничего там не продаст, естественно. Вот, ушла из больницы и переквалифицировалась в стрижку волос, модельную стрижку волос. И говорит, что сейчас заработаю в разы больше, ну и, собственно, счастливо, именно счастливо. Так вот, о чем, собственно, видео. Некоторые люди стремятся найти работу буквально за 15-20 тысяч и трясутся, чтобы ее потерять. Да не надо этого, не надо вот этого. Шевелите извилины, уходите от этой темы, работайте на себя, понимаете, на себя. Не надо ему государству даже, вот смотрите, она работает, скажем, парикмахершей и все равно платит государству, понимаете, государство ничего не платит. Он не хочет платить, потому что медицина же гос государством оплачивается, вот, он не хочет платить государству но хочет, чтобы ему платили государство. Да ни хрена, вот это путинское государство вообще должно быть и жить в себя, и вообще уйти в небытие, и быть позором, и проклятием, и преступлением для России. Как зарабатывать? Ну, собственно, вот она ушла в, в другой бизнес, но наш платит государство. А можно ли вообще ничего не платить? Да можно, это. почему бы нет? Вот я вот... Что хочу сказать? Вот я выписал э, такую смолу. выписывал килограмм. Обошлось где-то, грубо говоря, э, полторы тысячи с доставкой. Вот такая смола. Значит, это Б. А это сама смола. Ну, все нормально. Они наливают по весу. Они а по объему. Должно быть здесь 650 граммов. А вот получилось 720, потому что за пластмасса нужно платить. Плюс пришли вот такие вот прибабахи. Вот. А вот это вот непонятно для чего. Если кто в курсе, то э, напишите. И смола абсолютно бесцветная. Что им не нужно? Что я буду делать? Вот сейчас лето. Вперед на природу. Собирать цветы. У нас и лилии, и пионы э, растут. И, и так далее. Что увижу? Заливать смолу и продавать и ничего государству не платить зачем но ну, попутно вот у меня есть <coughs> декоративная лиственная бегония ее можно сорвать так как смола прозрачная можно <coughs> смолу вот там вот роза вот там роза вот там вот маргаритка тоже все можно в смолу или в шар или что вот и продавать вот значит Чем я занимался? Я занимался розами, но ну, не пошли розы. Они сейчас у меня вот, как бы ни в каком состоянии, вот та да, вялое. Редисом занимался, по 15 килограмм выкидывал. Не пошло у меня. Огурцы, помидоры не пошли. Почему? Ну, потому что людям нужны огурцы в мае. А что для этого нужно? Для этого нужна отапливаемая теплица. Ну, ни хрена с ними теплицу. Чтобы заработать, нормальная теплица э, где-то от э, 500 тысяч стоит. Вот, у меня таких денег нету отапливать. Вот, Но все равно потом ничего не нужно. Я вообще не знаю. Китайские огурцы э, в супермаркетах э, покупают эти крутые. Вот. Ну, в принципе, без, без огурцов-то можно жить. И НЕ крутые. Либо нищеброды, они же не покупают а богатые они как-то стесняются что ли сюда заехать ну и вот, вот такой бизнес вот буду сейчас заливать смолы для этого не нужно переуситься или что-то учиться это же опять деньги большие, плюс практика чтобы был хорошим мастером нужно руку набивать Это взял смолы, замешал здесь залил цветок там вот у меня есть розы вот розу буду заливать. Смолу ну, буду заливать. Потом там тюльпаны на подходе. Потом может быть лилии будут. Вот а у меня на заднем плане лилия тоже залью и продам. Вот. вот так вот. И этим можно заниматься. Круглый год. И не нужно никаких навыков. Замешали, размешали, залили. Через 36 часов она застывает и будет вам счастье выкладывать на Юлу с фотографиями. Я вот только не понял. Что, что такое? Честно говоря, не понял. перечни нету пошла накладная. Без печати, без подписи. Явно это просто не доход. Нигде это не учитывается. Нигде проход... э, налоги не проходят. Ну и ладно. Собственно дешевле смолы я не нашел. Сейчас буду пробовать. Что у меня получится со смолой. Буду что-то новое придумать. Если не получится, тоже выложу. Вот, а вот эту декоративно-листную бегоню можно использовать. Конечно, хорошие листики. Хорошие листики. Я тоже на юлу выставлю. Ее, естественно, никто не купит. Поэтому я буду ее э, смолу закупоривать. И она уже будет у меня вечно. Не продам сегодня, продам завтра. Не продам завтра, продам послезавтра. Это ж люди это ж тоже. Тупые обезьяны, которые ничего не хотят покупать. Ну, лично у меня так, не знаю, может у вас покупают, у меня не покупают ничего. Поэтому я и называю их тупыми обезьянами, которые ничего не покупают. Нищеброды сраные. Вот, если было все иначе, я бы сказал бы, да, все хорошо, молодцы, молодцы бы сказал. А так я такого сказать не могу. Дебилы, вот что могу сказать.